Здравствуйте, дорогие зрители! В промежутках между записью роликов наш дружный коллектив уполномочил меня сделать небольшое заявление. А именно напомнить всем, что в Минске и в Беларуси сейчас активно проводится вакцинация против страшной заразы covid и как бы сделать вакцину можно буквально в любом, любой поликлинике, их достаточно, и сделать это можно в порядке живой очереди. И наш дружный коллектив уже дружно привился и вакцинировался, к чему мы призываем всех остальных. На самом деле эта зараза по-прежнему с нами, она по-прежнему опасна. Не теряйте бдительности, товарищи. До новых встреч.